Всем привет, с вами Макс Риск. Сегодня на канале Риск Старт вторая часть по игре гонка по игре зуба. Это мини-новый мини, мини режим. Я немножко так хотел подышать. В общем, самый быстрый у нас персонаж это фази или моли. Или фазе В общем, нужно делать тест. По-моему, это фази. Напиши, пожалуйста, в комментариях, что круче, кто быстрее, фази или моли. Сегодня мы сделаем полный круг и заработаем. Кого? Кубки, правильно. Нам не нужны эти предметы, поэтому игнорим. Блин, даже не дают отдышаться. Все, пошлите. Первый круг пошел. Если мы сделаем первый круг, то с лайк, с подпиской на мой YouTube канал и все такое. Значит, и ходим по дороге. Все, ясно? Пошли. Опа-на, пошел вон. Я пинг А, блин, что за прянки? Пошел вон! Блин! Нет, нет, пройти дай! Дай пройти-то! Это ролик! Хэштег 2, пошел вон, значит, я дорогу. Блин, карт сужается. Давай один круг сделаем. Один круг до моста. Ой, ⁇ -мо ⁇ Извиняюсь, у меня нет сил на этих видеороликах. Блин, блин. опа, она прошел. Соперник, отлично. Куда тут не будет соперником? Пошли, пошли, не надо, не надо, у нет оружия. У нас плюс один кубок. Смотрите, за фазе можно хорошо затащить, потому что мы идем круги, поэтому гайд на фазе хэштег 2. Так что подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайк, пошел вон, блин, дай пройти дорогу. Дай пройти дорогу молодым. Пройти дорогу молодым, дай. Молодым, дай. Пошел вон. Все. Так, почти-почти, блин, блин, сейчас не успею. Ой, два сюда, потому что там нужно по дороге ходить. Пожирай, не убивай, пожирай, не убивай. Так, так, так, можно скрыть немножко. Блин, конечно, так нельзя. Ну, в общем, друзья, там не было выхода, кстати. Да, я так вижу на карте, там не было выхода. Поэтому вот так мы пошли. Правильно. Блин, тупик, тупик, блин, что за пранки? Ладно, обойдем. Блин, мы даже не успеем. А-а-а, Пошел вон! О, плюс 4 кубка. Отлично! Когда будем так кататься, тогда будем зарабатывать кубки. Отлично, команда. Так, уходим сюда, сюда делаем, как змея. Ставь лайк, если ты любишь за змею играть. Бравл Старсе, не-нет. Не Бравл Старси, а игре зубам вот на дорогах пошли так пж пж хочу один круг сделать пж блин ну ладно в общем зачитайте, пж мне один круг пж кому не сложно лайк это значит сколько мне баллов дали то есть нас слишком там мало лайков один лайк один балл это мало очень так что давайте хоть 300 лайков 300 баллов это будет по хорошему круто чем больше кстати да чем больше лайков тем э -э плюс еще одна один ролик на этом канале честно словом если, если вы набираете э, максимальное количество лайков, как я замечаю на статистике, я запускаю еще второй ролик на канале, на этом канале. канале. Потому что вы набрали, набрали лайков, думаю, второй ролик записать там опасно, не будем идти. В общем, очень классно в запасе играть, просто катаетесь, зарабатывайте эти копки. И круг мы прошли с вами. Нужно продержаться как можно дольше. Чем мы продержимся? Тут, наверное, соперни, по-моему. Нет? Тогда я буду постою. В общем, жду вашего ответа, продолжать или нет. Хэштег третью серию на канале Риск Старт Зуба Зуба. Чуть меня не, не спалю, -мо. Так, мы ждем с вами. Так, два хоть заберем хоть что там. О, первое оружие за сегодня. Челлендж выполнен. Первое оружие. О, я его выкинул. О, фазе еще один. Капец. Так подождите, я хочу собрать оружие для начала. Для начинающих э, персонажей нужно забрать оружие. Пошел вон. Блин. Ну bueno, ладно. В общем, вы все. Сами видели канал Риск Старт. Да, нужно еще одну катку, потому что Кто не может понять, как играть. Ну, понятно, думаю, нет? тогда давайте еще раз так смотрим 458 крутяк только вам нужно идти парный бой не идите парный бой, не нити три на 3 бой нити не, не идите на 4 4 не идите на 5 на 5 в общем круг делаем начинаем а чё так можно, друзья да такое можно все это можно все пошли пошли не отвлекаемся пока золотая штучка блин пошел вон лари а блин что дерзком можно я круг обойду вот таким способом Дорогу пойду. Ну, я думаю, можно все-таки. Я ролик записал первый хэштег, потом вторую половину. Ну, так можно. Все мы ходим по дороге и зарабатываем эти баллы. И нам все равно эти предметы. Блин, блин, тут сюда нельзя, я понял. Все, идем сюда, вот так, тут дорога короткая. Блин, VPN не хватает э, интернета. Так, блин, блин, лагает, лагает. Не, ПЖ, не убивай. Уходи. А, блин, Заяц, уйди. Блин, блин, ну почему лагает? Напишите, пожалуйста, в комментариях, в чем дело. Я не хочу, чтобы он не лагала. Так, идем по дороге. Ставь лайк, если ты любишь дорогу в зубе. Так, так, так, куда мы идем, кстати? Блин, тут тупичок, разворот. Фух, чуть не столкнулся. Так, да, разнозме. Смотрите, карта еще не сужается. А мы скоро будем плюс кубки получать. Это будет, конечно, кайф. Так, мы ходим, мы ходим, все нормально. Мы движок, движок, типа того. Давай перерывчик сделаем. Перерывчик. Все, взяли оружие, будем такие, опа, ну, а какие сильные, блин, тут тупичок, опа, на ну, еще одно оружие, оружие, посмотрите, тут ничего не сужается, это наш шанс пройти карту полностью, давайте, там немножко осталось, немножко буквально, так, последний круг, давай, хоть один круг мы сделаем, я, конечно, хотел максимум рекорд поставить на двоечку, но не смог, Ларри, ты мазила, ой, еще один Ларри, пошел вон, Ларри, ты тоже мазила, Mm, блин, да такой дерзкий, а? Ладно, они прошли все-таки. Ну, в общем, я думаю, не засчитайте баллы, сколько там лайков, сколько там комментариев. Комментарии тоже считаются на баллы. Чем больше баллов, тем я могу выпустить еще ролик за сегодняшний день. Первый ролик с утра там 10-15 московское время. Там русско-украинское, та белорусско-казахстанское. Думаю, все одинаково. Ну, <с balance> кто знает. 10-15 ролик выходит, потом ролик выходит еще один, если... Вы набираете лайки, там все в этом духе. А если не набираете, то я пропускаю, думаю, залью и завтра. Вот так вот. Могу, конечно, три ролика, 4 ролика. Конечно, безумно. Лучше до трех роликов в день. Но это вообще читерским Тяжело. Всем спасибо за просмотр. Короткий видеоролик. Вообще такой четкий, четкий хэштег. Вторая серия по игре зуба. Гонки. Гонки по игре с зубом, хэштег 2 серия, хэштег третья серия будет только в том случае, если вы набираете лайки, комментарии, все это на духе, получая баллы, и записываю еще один, ну конечно не сразу выйдет, через там 5 дней, как то минимум или максимум, не минимум, это через 2 дня, максимум через, м -м -м, я подумать, месяц, я так думаю, у нас будет столько идей, поэтому мы запишем 3 серию, я обещаю, что она тоже выйдет, только ждите, не уходите. Всем удачи, всем пока. Ссылочка на канал Макс Риск. И также на канал Макс Риск Игры в описании. Там тоже уходит зуба. Подписывайтесь. Пока.